всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду захотелось мне креветок таких знаете ли острых чесночных ярких э, имбирно-медовых надо готовить еще в прошлом году купил коробку замороженных по акции это сырые креветки такой вот сорт в сыром виде они красные да честно Регулярно под подобными роликами возникает два-три мудреца, которые с пеной у Ждана доказывают, что все сырые креветки в мире серые. Друзья мои, мой вам совет, чтобы не выставлять себя в глупом свете, наберите в гугле соответствующий запрос. Почитайте, не смешите окружающих. Есть куча пород, которые в сыром виде красные, некоторые из них особо вкусные, причем есть такие, которые вообще по 120 евро за килограмм продают, настолько деликатесными считаются. Короче, креветки я медленно разморозил. Сейчас пора почистить и замариновать, ненадолго замариновать, минут 15-20 хватит, не такие уж они и крупные. Панцири не выбрасывайте, замораживайте, наберется достаточное количество, можно будет вот такой вот биск приготовить, ссылку на канале оставлю, в описании и роликом тоже смотрите, мировая штука. Кроме того, понадобится имбирь. Лучше, конечно, свежий, но можно и сухим обойтись. Будет не совсем то, но тоже неплохо. Чеснок обязательно. И смешать. Соевый соус, чили-перец хлопьями, нарубленный чеснок с имберем и немного кунжутного масла ароматного. И сюда отправляются креветки. к таким вот острым, сладким, чесночно-имбирным хорошо бы добавить что-нибудь нейтральное и что-нибудь освежающее. В качестве нейтрального у меня будет рис, воду посолить, конечно, а в качестве освежающего брокколи. Такая капуста, на мой вкус, хороша в слегка прижаренном виде. Так, чтобы с одной стороны она была слегка-слегка подрумянена, а с другой стороны оставалась еще ну, практически сырой. Подожду 10 минут и продолжу. На сковороду немного, опять же, кунжутного масла. И выкладываю брокколи срезом, ну, то есть с плоской стороной вниз. Важно, не надо пережаривать. Немного забрызнуть рисовым уксусом, чуть-чуть для кислинки, и немного соевого соуса для яркости. В нем соль, а соль – это усилитель вкуса, вы знаете. Смотрите, подрумянил слегка, значит, пора снимать с огня. Ну и рис тоже готов. Какой именно рис брать и каким способом готовить – вопрос ваших вкусовых пристрастий. Хотите басмати – используйте, хотите жасмин. Я взял среднезерный и варю его в избытке воды. Ну и пора уже заняться креветками и соусом к ним. Чтобы проще было на сковороде вертеть, насажу на шпажки. Опять же, на шпажках подача эффектнее. Обжарить буду на той же сковороде, что и брокколи. Теперь с соусом. Ну, вот же глазурь. Так, здесь у меня креветки мариновались, и чеснок с и перцем уже всеми своими вкусами и ароматами пропитали все. Надо процедить. И теперь меда сюда. А теперь доводим до кипения и упариваем до желаемой густоты. Загустевает моментально. Креветку много не надо. Немного кунжута для красы. Ну и лук с чесноком неплохо добавить, я считаю. темляков нарезать, я имею в виду. Наборчик, конечно, получается не для романтического свидания. Так, ну и начну я пробую, естественно, с креветок. Слушайте. Слушайте, я считаю, что для креветок сочетание имбиря, чеснока, красного острого, очень острого чили-перца, соевого соуса и масла кунжутного, это это великолепное сочетание. А. Обожаю это очень классно. Ну, конечно, мед создает такой мощный контраст всем этим вкусом. Очень очень классное сочетание, прям вот классное. Приготовьте так. Так, ну и теперь я пройдусь, естественно, по брокколи, моей нежно любимые. Обожаю вот эту вот закуску, этот гарнир. Смотрите, какой вкус манчик. Вот мне больше всего в нем нравится, что сочетается одновременно и подпеченная часть с таким характерным ароматом, и оставшаяся практически э, не готовой, как вот сыроватая. Она не совсем сырая, конечно, она слегка мягче стала, но все-таки еще такая, как после стирфрай. Это... Классно, я считаю. Важно добавить соевого соуса. И чуть-чуть рис уксуса. Рис в уксуса, который уже подготовлен для м, суши, то есть тот, который с добавлением сахара, это классно, потому что просто обжаренная э, брокколи это неплохо. Но вот когда соевый соус и вот такой вот уксус рисовый специально для суши, это классно. Так, ну и по рису. Рис для того, чтобы м, всю вот эту вот остроту, яркость и прочее немножечко сгладить. Слушайте, классно, просто, недешево, конечно. Креветки дорогая штука. Но иногда побаловаться можно. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Привет, Креветусяк.